Хотелось бы увидеть более широкую позицию по торговым сигналам от Максима, имеется в виду спекулятивные покупки, ноты, фьючерсы, американские акции и так далее, как вы относитесь к мнению, что система построена по принципу Ворона, баф, ты купи, держи, себя исчерпала. Если хотите видеть более широкую позицию, welcome закрытый клуб инвесторов, там как раз про вот эти вот широкие позиции. Если говорить про систему по принципу Ворона Баффета купи и держи себя исчерпала, абсолютно не согласен с этой историей. И как раз таки вот весь, ну сама, сама система основанная по большей степени на этом принципе, пока она срабатывает. То есть у нас были и просадки в конце 2018 года, да, то есть рынки падали и падали там очень даже неприятно, то есть просадка американского рынка была там 15-20% отдельные акции, теряли 50% коррекции на российском рынке ценных было, было, и ничего, и все равно по итогам года, в принципе, показывает неплохую динамику, поэтому концепция себя не исчерпала, наоборот, в симбиозе с другими концепциями они себя показывают очень хорошо.